все летают книжки Вот как весело живем Песенки поем Месяц небес ожигает, Карнавал огней Веселись весной народ Разный Новый год Разноцветный